ESSEC Экспресс Супер Современный Эффективный Курс English Хочу Все Знать Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюк. Today Lessons Number 67 Его тема Проверь себя и разберись, знаешь ли ты английский, хорошо или плохо. Дорогие друзья, в нашем уроке мы будем повторять пройденный материал, то есть вопросительные, утвердительные и отрицательные предложения. Вопросительные, утвердительные предложения и отрицательные предложения. В будущем времени, в настоящем времени и в прошедшем времени. Итак, как образуются вопросительные предложения? Вопросительное предложение образуется при помощи элемента will. Это в будущем времени, частицы do и does в настоящем времени. И частицы did в прошедшем времени. Отрицательное предложение. Образуется при помощи того же элемента will в будущем времени, в настоящем при помощи частицы do, does и в прошедшем времени при помощи частицы did. Но если отрицательные предложения, значит они образуются при помощи и отрицания not. Not. Not. Везде есть отрицание not. Что касается утвердительных предложений утвердительные предложения в будущем времени вот оно образуется всегда при помощи элемента will и основного глагола он может быть любым в настоящем времени в настоящем времени вот оно, утвердительное предложение вот здесь э -э частицы do и does не употребляются надо запомнить здесь есть элемент will утверждений В настоящем времени э, частицы do и does нету. Например, я люблю, ты любишь, you love, мы любим, we love, они любят, they love, но он, она, оно любит. Значит, здесь к глаголу добавляющее окончание s. Надо просто запомнить, что утверждений в настоящем времени. Только в настоящем времени. Это в настоящее все время. В утверждении. Только вот здесь. Глагол меняет свою форму. Здесь нигде глагол основной не меняется. Видите? В вопросительный глагол не меняется. Запомнить надо. В отрицательный глагол нигде не меняется. Он везде. Love, love, love, love. Лишь бы было отрицание нот. И частицкий тут здесь используется. Do, does, did. Только вот здесь меняется глагол. В настоящем времени. И только когда есть местоимение он, она. Когда you, я, ты, мы, они, глагол не меняется, как и везде. Не меняется. Не меняется глагол лау, Не меняется. Не меняется везде. А вот здесь меняется, когда он и она в утверждении. Он любит, она любит. Он читает, она читает. Добавляешь s. Вот и все. Ничего особенного. И в прошедшем времени, чтобы показать прошедшее время, мы добавляем глагол в окончании Вот и все. Ничего страшного нет. Если глагол правильный. Если неправильный, то таблица неправильных глаголов. Вторая колонка берете в прошедшем времени и поставляете. Take, допустим, брать. Значит, я брал будет I took. Вот и все. Вторая колонка. I took, я брал. Это прошедшее время. Ничего нет. Здесь частиц никаких нету. Частицы, запомните, используются только в вопросительных предложениях вот здесь. В будущем элемент will, а тут частицы. Частицы используются везде. Везде. Когда отрицание идет с отрицанием но, тут частицы используются. Тут элемент will, потому что в будущее время. Все. И глагол нигде не меняется. Нигде не меняется. Нигде не меняется. Меня. Запомните, глагол меняется только в утверждении. Только в настоящем времени. С местоимениями он. Дорогие друзья, в этом формате вы можете поработать с глаголом брать (to take, to take брать). Это вопросительные предложения все идут, это утвердительные предложения, это отрицательные предложения. Здесь идет будущее время, здесь настоящее и здесь прошедшее время. Смотрите, вопросительные предложения еще раз напоминаю, формируются при помощи элемента will. В настоящем времени «do» и «does» и в прошедшем времени при помощи «did» частицы, которые ставятся на первое место. Все. Дальше идет местоимение, а дальше основной глагол. Глаголы здесь, окончания в английском языке, не меняются. не меняется. «Take» как вот здесь есть, он везде будет здесь «take». Неважно, я беру, или ты берешь, или мы берем, или они берут. Везде будет «take». На первом месте элемент «will». И здесь также самое, везде будет take, take, take. Вот здесь везде будет take. И тут везде take. Глагол не меняется. В отрицании добавляете только частицу not. Э, отрицание not. Везде, везде not добавляете. Если отрицаете что-то. В будущем времени тот же will используется not. В настоящем частица do используется. И does с, элемент, э, с местоимением он, она, оно. И в прошедшем используется частица с отрицанием not. глагол здесь нигде не меняется основной глагол как take вот здесь идет везде будет take not take not take везде будет take меняется глагол где здесь тоже не меняется глагол в будущем времени нигде не меняется глагол он везде будет take меняется только здесь добавляете s он берет he takes она берет she takes, оно берет it takes, все нигде глагол не меняется, только вот здесь и вот здесь меняется значит, я брал I took, ты брал you took, мы брали we took, они брали they took, он брал he took, не имеет значения все равно здесь будет she took то есть глагол меняется только в прошедшем времени а в настоящем времени глагол меняется только с местоимениями он, она, оно, добавляется окончание с. Вот и все. Остальное глагол нигде не меняется. Хоть читать, хоть писать, хоть брать, хоть продавать, хоть покупать. Его отрицание нигде не меняется, но надо запомнить и все. Меняется только здесь, добавляется окончание с, утверждение в настоящем времени. И в прошедшем времени, значит, берется э, окончание иди, если глагол правильно добавляется. Watch, watch it, look, looked. А если неправильно в данном случае take, там три формы глагола, значит брать вторую, прошедшего времени, took. Все. Ничего сложного нету. Дорогие друзья, давайте поработаем. Поработаем в этом формате. Глагол плавать. To swim. Я плаваю, например. I swim. Итак, давайте скажем на английском. Будет Катя плавать? Или Катя будет плавать? Э, время какое? Будущее. Э, предложение какое? Вопросительное. Не отрицательное? Нет. Значит, на первом месте элемент will. Will Катя to swim? Буквально. Будет Катя плавать? Дальше. Второе предложение. Катя будет плавать. Как мы скажем? Какое предложение? Будущее время. Будущее, будущее. Отрицание, неотрицание. Вопросительное, не вопросительное. Значит, утверждение. В будущем времени элемент will везде используется. Только в утверждении он ставится в середине. вопросительном на первое место. Вот и все. Катя, will to swim. Катя, will to swim. Катя будет плавать. Катя не будет плавать. Время будущее. В отрицании. Значит, надо вилнот. Катя вилнот. Ту swim. Дальше. Катя плавает? Время какое? Настоящее. Катя она. А там, где в утверждении в настоящем времени, там глагол меняется. К нему добавляется с, Потому что Катя это она. Петя это он. Николай это он. Все, значит, глагол добавляете с И будет.. Надо сделать, чтобы, простите, дорогие друзья, здесь вопросительное предложение. Кей, Кейт, видите? Катя плавает. Я неправильно вам сказал. Сейчас только заметил, что вопросительное предложение. Катя плавает. Значит, надо частицу ду использовать или does? Какую? Конечно, надо использовать does. Но не do, хотя здесь то и do, но знаете, что это не do, а does это для заблуждения Знаете, что здесь должна быть частица стоять does потому что Катя она а если я, ты, мы, вы, они значит do должно стоять но если Катя или Петя или дом он, или значит лошадь она, или соловей он значит does должен быть если стол, do вот. Значит, do, Катя to swim Катя eh. eh. плавает Понятно, да? С Катя не плавает В настоящее время отрицание Kate does not swim Катя не плавает Не do not swim, а does not Потому что Катя, она Глагол не меняется Видите? Не меняется Если отрицание, глагол не меняется И в упросительных предложениях глагол не меняется в данном случае swim. Катя плавает. В настоящее время. Утверждение. Все. Добавляем к конце с Вот Катя swims. Утверждение. Глагол только утверждение меняется. И в прошедшем времени добавляется окончание иди. Если глагол правильный или если неправильный, то вторая форма. А вот здесь смотрим. Катя плавала. Время какое? Прошедшее. Значит частица дит на первом месте. Все. Дит, Катя. Дальше. Глагол меняется или нет? Не меняется, конечно. Глаголы в вопросительных предложениях не меняются, нигде не меняются. И там, где отрицания не, не меняются. Здесь вопросительные предложения? Вопросительные. Все. Глагол SWIM не меняется. Я вам говорил э, в предыдущем формате, что глаголы в вопросительных предложениях основные. Плавать, брать, читать, писать, продавать, покупать, не меняются. И в отрицаниях не меняются. В данном случае вопросительное предложение, глагол не меняется. Меняется только в утверждении в прошедшем времени. И в утверждении в настоящем времени, если есть местомение он, она, оно, к, к, к глаголу добавляется окончание с. Вот в данном случае, вот здесь. В настоящее время утверждение ⁇ Катя плавает с ⁇ Добавляем, вот и все. Катя плавала. Значит, вот здесь. Катя плавала. Время прошедшее. Э, э, глагол надо брать в прошедшем времени. Вот и все. Значит, будет Катя свем. Катя плавала не свим. А Катя свем. Катя плавала. Катя не плавала. Все глагол не будет меняться. Почему? Потому что отрицание есть. Время прошедшее. Значит, частица did должна быть. Катя. Катя did not swim. Э, Катя did not swim. Did not swim. Катя did not swim. Глагол не меняется, потому что прошедшее время. Вот и все. Ничего сложного. <смех> Дорогие друзья, в этом формате мы работаем с глаголом бегать. To run. To run. Бегать. Я бегаю, будет айран. Значит, первое предложение. Они будут бегать или будут они бегать? Как сказать? Предложение какое? Будущее время. Значит, вопросительное. Значит, на первом месте ставится will. Element. Will they to run? Они будут бегать? Они не будут бегать. Второе предложение. Значит, будущее время отрицание не будут бегать. Значит, надо will not поставить. Вот и все. They will not to run. Они не будут бегать. Дальше, третье предложение. Они будут бегать. Будущее время. Утверждение. Они будут бегать. Все. <coughs> Используем элемент will. Вот и все. Во всех предложениях вопросительных, утвердительных и отрицательных в будущем времени элемент will используется. Они будут бегать. They will run. Все. Они будут бегать. Дальше, четвертое предложение. Они бегают. Время какое? Настоящее вопросительное. Вопросительное предложение формируется при помощи частиц do или does в настоящем времени. в Будущем при помощи элемента will, прошедшем при помощи частицы did, в данном случае при помощи частицы do. Do they run. Они бегают. Вот оно. Do Они бегают. Они не бегают. Утверждение, отрицание. Все, частица должна использоваться. И отрицание должно использоваться, раз есть не. Они не бегают. Вот оно и получается. They does not run. Здесь заблуждение. Здесь написано does. Специально вам хочу сказать. Does используется только с местоимения он, она, оно. Does. А здесь... Ду должно стоять. Специально, чтобы запомнили эту. They do not run. Будет правильно. They don't run. Они не бегают. Если бы здесь стояло он, она, оно, да, это подошло бы. Было бы отрицание в настоящем времени. Она не бегает. She doesn't run. Он не бегает. He does not run. Оно не бегает. He does not run. Но раз они, все, здесь не должно быть does здесь должно быть do not run они не бегают я думаю, вы запомнили они бегают в настоящее время утверждение they run. Все. they run они бегают так, они бегали вопросительное предложение, значит частица did должна быть на первом месте, так оно и есть вот, пожалуйста, did they run они бегают, они бегали did they run они не бегали. Утверждение – прошедшее время. Они не бегали. Как скажем? Частица должна быть «did» и отрицание «not». «They did not run». Они бегали. Все. Это утверждение – прошедшее время. Глагол должен быть в прошедшем времени. Глагол меняется в прошедшем времени. Везде. У всех. Только в вопросительных не меняется везде. Только в отрицательных глагол не меняется везде. Но в прошедшем времени глагол run меняется. Смотрим, they ran, they ran. Почему же глагол здесь не поменялся run? Отвечу. Это предложение узнать, что э, э, значит, в прошедшем времени только можно понять в контексте. Потому что глагол run, он имеет три формы, и все три формы одинаковые. И в прошедшем времени, they run, они бегали. Ну, обычно говорят, они бегали вчера. И так мы судим, что это было в прошлом. Или они бегали час назад. Понятно, да? А если вот так будет сказано, за Иран, это утверждение в настоящее время. А это утверждение прошедшее время, но они ничем не отличаются, видите? Поэтому разобраться, где прошедшие, в данном случае, вот, а где настоящее в данном случае, вот, очень трудно. Только в контексте можно разобраться. Они бегают. Время какое? Настоящее. Зайран будет. Но они э, не будут бегать. Значит, как мы скажем, они не будут бегать. Вил нотран. Бадзе заявил нотран. Но они не будут бегать. Вот и все. Дорогие друзья, на этом наш урок номер 67 завершен. Я желаю вам удачи успеха. Подписывайтесь на мой канал, кликайте, делайте комментарии. Всего вам доброго, солон, so пока.